Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы поговорить о видах заработка Вивасан. Постараюсь быть краткой. Меня зовут Ольга Васильевна Ширишева. Я работаю 20 с лишним лет в компании Вивасан. Итак, возможности заработка с Вивасан. Первое, с чего я хотела бы начать, это, конечно, все мы начинаем с нашей дисконтной карты. Пять продуктов на выбор, и мы получаем возможность покупать продукцию Вивасан со скидкой 23%, то есть кэшбэк 23%. Дисконтная карта вас ни к чему не обязывает, она дает возможности. Итак. Дисконтная карта дает кэшбэк 23%. Какие же возможности она дает? Это бесплатные консультации врачей и консультантов компании Вивасан, доступ ко всем мероприятиям и материалам Вивасан. Ну, давайте немножко подробнее рассмотрим эти возможности. Первое главное, для чего мы покупаем, приобретаем наши продукты и приобретаем дисконтную карту, это, конечно, возможность покупать дешевле. Кэшбэк 23%. Для того, чтобы выбрать эти продукты, нам нужен доступ к каким-то материалам «Евасан». И огромное количество видео или документального материала на сайте компании www.evasan.com. Кроме того, ежемесячно президент компании Томас Гетфрид объявляет какие-то акции, скидки и или подарки и дисконтная карта также дает возможность принимать участие в этих акциях международные семинары это возможность встретиться не только с президентом компании и с лидерами компании но еще возможность познакомиться с владельцами заводов того продукта которым мы пользуемся ну а если вы захотите заняться бизнесом у нас есть Кроме лидеров, которые блестяще работают и помогают, имеют огромный опыт, еще и обучающая платформа. Здесь будет огромная помощь для того, чтобы вам рассказали, показали и ответили на множество вопросов. Ну и, конечно, основное, ради чего мы приходим в бизнес, это создать собственный бизнес, да еще и без вложений. И дисконтная карта также является пропуском в этот мир. А главное, вы еще не начали работать, вы еще просто потребители, вы просто пользуетесь великолепным продуктом швейцарской компании «Велосан», а компания уже делится своими прибылями. Первое, снова повторюсь. Предположим, вы купили в течение месяца или одноразовая покупка, неважно, на некую сумму продукт. Для удобства возьмем сумму в 6 тысяч рублей. Вы купили этот продукт, он стоит 6 тысяч, но для вас по дисконтной карте он стоит на полторы тысячи меньше. То есть это экономия вашего бюджета. Деньги остались в вашем кошельке. Вы продали какой-то продукт, да? Пусть будет та же сумма шесть тысяч рублей. Но поскольку вам по дисконту это стоит на полторы тысячи рублей дешевле, вы имеете свою прибыль от продажи. Если человек захотел так же, как и вы, иметь дисконтную карту. А поверьте, вам это тоже выгодно. Я немножко позже скажу об этом. При этой регистрации, предположим, та же сумма. Вы имеете полторы тысячи рублей, но не деньгами, а продуктом по вашему выбору. То есть вы выбираете. И продаете его уже с наценкой 30% и имеете здесь даже больше, не полторы, а 1950 рублей. И есть у нас еще уникальное мероприятие, которое называется Viva Party. Здесь идет измерение энергии профессиональными консультантами. Кстати, вы тоже можете научиться этому и также получать деньги за это. И стоит оно всего 700 рублей. Но если вы пригласите своего друга, то вам это измерение будет подарок, то есть 700 рублей вы можете сэкономить. И вот за все эти четыре шага вы можете получить 5650 рублей. Но это основываясь на этой сумме. Давайте рассмотрим немножко подробнее вивопати. Да, мы уже поняли измерение в подарок просто за приглашение. А если ваш друг что-то купил, кроме него еще будет Прибыль торговой, потому что покупает он по клиентской цене. Если этот человек зарегистрировался, вы все равно получите. Там вы получили прибыль торговую, разницу с продажи, а здесь вы получите мотивацию. То есть мотивация – это как раз разница на продаже, на регистрации. А вот если он зарегистрировался более чем на 110 франков, то вы получаете здесь уже, кроме измерения в подарок, мотивацию и подарок от президента компании. Если сложить все эти шаги, просто сложить, да, вы можете на выбор делать что-то, вы можете вообще ничего не делать, но если все-таки вы это сделали, то приблизительно получился оборот около 300 франков, и вы получаете около 10 тысяч рублей вознаграждения, по всем шагам, по всем этим действиям. Если с этими шагами все понятно, купить себе, зарегистрировать или провести вивопати, я бы хотела остановиться немножко на продаже. Есть люди, которые любят продавать, есть люди, которым просто необходима, срочно, какая-то сумма. Что значит продажа вивосами? Это продукт, который вам понравился, будь тортишок. Или бодрость, это витамины, или кремы для лица, или вообще еще около 300 наименований на выбор. но Чтобы в день получалось 100 франков, в течение месяца мы продаем эти продукты, просто показываем то, что нам понравилось. Вознаграждение составит в районе 100 тысяч рублей. Половина будет сразу наличными деньгами, и половина будет товаром по вашему выбору, продав который мы же о продаже говорим, вы получите деньги. И все вместе это вознаграждение составит 100 тысяч Обратите внимание, что это не банк куда нужно вернуть эти деньги или вернуть еще с процентами. Это деньги, которые мы заработали и вложили. Ну, мало ли что бывает в жизни. На радость ли, на горе ли. Но и самое главное, к чему мы подходим, это к собственному бизнесу. Собственный бизнес – создание пассивного дохода. Это мечта любого здравомыслящего человека. Что для этого нужно? Нужно регистрировать людей. Просто показывать им то, что я показала сейчас, приглашать их в компанию и обучать. Выплаты от компании составят, в зависимости от того, какая у вас структура или оборот, от 10 тысяч рублей до 2-3 миллионов и более. Для этого нужна работа. Время. Если коротко сказать о том, с чего же начать э, при создании собственного бизнеса, не нужен ни офис, ни магазины, нужно только определенные шаги. И вот есть такая малюсенькая начальное начальное звено, мы называем его бизнес-группа. Что такое бизнес-группа? Это продать некую сумму на сумму 260 фран и подписать трех человек то есть трем человеком предложить дисконтную карту на сумму 118 франков. При такой схеме ваша прибыль уже составит 10-12 тысяч рублей. Но в идеале на следующий месяц каждый из тех, кого я привела, хорошо бы, чтобы привел также по 3 человека. В этом случае прибыль составит пассивная 25 тысяч рублей. Но, к сожалению, в жизни так не бывает. И те, которые подписались в прошлом месяце, кто-то не купил вообще, кто-то купил немножко, дай бог, чтобы один привел трех человек. Значит, нашей задачей постоянно регистрировать каждый месяц людей в свою первую линию. Для того, чтобы из них кто-то был клиентом, кто-то, кому-то понравилось, он остался, кто-то стал вашим единомышленником, партнером, лидером. И вы вместе строите структуру. Что для этого нужно? Время и работа. И тогда каждый месяц ваш пассивный доход будет расти и через полгода может составить около 1000 франков, 60-70 тысяч рублей. Пассивный, повторяю, доход, потому что это не отменяет ни вивопатия, ни продажи и прочего. Это только пассивный доход. Хотите больше? Продолжайте в том же духе, что для этого надо регистрировать, продавать, приводить на вивопати и развивать структуру. Если мы начинаем сразу, начинаем сейчас, чем вообще успешный человек отличается, это он использует те шансы, которые представляет ему жизнь. Дорога в тысячу миль начинается с первого шага. Я вам желаю удачи, будьте здоровы, богаты и счастливы. Начинайте прямо сейчас. Вы ничем не рискуете. Большое вам спасибо за внимание.